Рюкзака на Алиэкспрес. Продавец положил мне вот такой вот замочек. Уникальность этого замка в том, что он у меня не сломался. Он вроде бы с таких дешевеньких материалов сделанный. Здесь можно его программировать. То есть э можно задать любую, какую мы захотим комбинацию вот для открытия свою вешается он и на рюкзак причем на раз на различные рюкзаки подходит ну так это скорее всего там от любопытных глаз спрятать что-то можно на пляж с собой взять там зацепить где-то что-то не более того при серьезном ударе он просто рассыпется конечно но тем не менее со временем он за два года не ушатался, до сих пор работает, до сих пор с ним ничего страшного не произошло. Если кому-то будет интересно, можно поискать такой на Алиэкспрессе. Шел с рюкзаками, рюкзак был очень хороший, но у него за год эксплуатации Пошла, по-моему, строчка одна посыпалась. Вот, и поэтому пришлось. Ну, от больших нагрузок, соответственно. Поэтому пришлось его заменить. А, замок нормально работает. Держится.